казахский вот этот ум обалденная грудь обденная ну что ж всем привет еще одна неделька с вами мы столько опоздали на почти 40 минут у нас много народу передай привет маме она смотрит твои видео? нет, а наши показываю почему? нет интереса у мамы или у тебя? у мамы я посмотрю я смотрю. я посмотрю что у тебя не получается? У меня не получается выход из Почему? Почему? Потому что я подтягиваюсь 39 раз, у меня не получается выход силы. Вот сейчас не надо говорить, что типа не связано количество подтягиваний и выходов. Нет, связано. Все. Просто он уже готов, готов. просто нужно немножко технику поставить. Нужно делать высокие подтягивания. Это ты будешь делать много высоких подтягиваний, он скачет до живота. Ты очень легко выход. Ну, до груди я могу. Вот, и раз пять скачи я тоже могу, но не получается. И нормальных, четких, чтобы так раз. не получается. Плечи, почему-то болят плечи. Да, мы. Зимой не стоит учить кого элемента на улице, мой салон. Травмоопасно это дело. Тем более, выходы очень. А плечи у тебя делал, болят, буху. потому что ты скорее всего на вперед. Я думаю, это еще от того, что я и положу к одновременно. Не нужно учить два элемента одновременно, ребят, Никто, ни другой не научится. Если включились чем-то одно, мы триньте это. Поэтому решили, либо флажок, либо выход. Выходы, а, ну, это базы, да, надо считать более простых вещей и Первое упражнение, вечерка на турниках, с до 20 вверх, с минимальным отдыхом. Вот, ребят, делаем. Просто по формату Лесенки отдыхаешь «Давай, давай, давай, только сколько нужно остальным, чтобы сделать. Пудум, пудум, пудум, пудум, пудум, пудум. А, а сегодня будет такая же тренинг, как и в прошлый раз? Наверное. Скучно, скучно. О с ней пока ребятки подтягиваются лесенку на брусьях упражнение будет такого ладно плана. Колейцы, отжимаемся не просто это корейцы они там рядом квадрат но, но я имею в виду как бы не, не захотелось построить вверх ага. с паузами то есть паузами. Ну окей. от 1 до 10 и вниз Ну окей давай хороший давай, план хороший давай. план ребят все кто делает сока Потому что вторая тренировка сзади не прощел. От не на все, это не Посмотрит. Пока 50. Максимум? Ну, по нарастающей, да. По пятерочке, если по пяти, ну, зависнуть и 50, и дальше добивать. Вот после 50 у меня получалось еще вот, э, то есть я делал с зависом в 5 секунд, ну то есть висишь, 5 секунд проверишь, uh -huh. и сделал отжим. И вот таких я только 20 повторений могу сделать. Ну это немало. А, то есть получается как, до 30 более-менее как ты так делаешь, ну, без перерыва в 5 секунд, uh -huh. а уже с 30 начинаешь по 5 добивать. То есть хочу примерно так было, чтобы нон-стопом была равна тому количеству, которое я могу зависать по 5. У меня это, по крайней мере, сейчас будет 60 раз. Хочу добить. Ты когда тренишь на одной руке, подтягивания, ты обычные подтягивания еще делаешь? Так, ну, отвечу. Двух словах. Во-первых, я скоро выпущу прямо описание своей тренинг, подробное. И что еще более интересно, просто, как я сейчас треню, подтягиваю на одной. А еще как ты меня эволюционировал в программе тренировок. Так. Про обычные подтягивания конкретно отвечаю. Первую одну или две трени, мне, У меня было просто 10 подходов на каждую руку с зеленой петлей. После чего я понял, что нужно добавить разогрев. Типа, ну, блин, я тренировал на локте, там, связь, скажите. И я добавил 10 подходов... Не 10 подходов. Я добавил э, 10 высоких подтягиваний. Уступим место. Отжимаются. А, я добавил 10... Давай так. Я добавил 10 ну, высоких подтягиваний в... 5 подхода. То есть я делал 10 подтягиваний, минуты отдыха, 10 подтягивания 2 минуты отдыха. И так вот, пока там не получится 5 минут отдыха. Высокие подтягивания это что? Это обычные подтягивания? Что? Нет, это высокий, это хорошо досюда. А -а -а. Я прям заворот с фотологными волосами движу. Не... А, Понятно. А минус окипает подтягивание. А -а -а. И сейчас а -а -а. я еще понял, что. Ну сейчас я уже делаю не 10, только а по 12 в подходе. И, короче, это уже стало слишком большим. Поэтому я еще вначале добавил 10 разогревочных просто подтягиваний, не спеша, чтобы разогреть себя. Понятно. В помимо подтягивания на одной руки, еще высокие подтягивания. И в конце еще добавил тоже 5 подходов на максимум подтягивания. Просто ну, обычно. Понятно, понятно, Вот понятно. так вот. Но это было не сразу, это просто, просто ты поймешь, когда начнешь тренинг, подтягивать на одной, что, ну, во-первых, ничего больше в этой тренинг ты не сможешь потренить, да, потому что очень большая нагрузка. Но, с другой стороны, сама по себе, там даже 10 подходов на одной это не особо, надо еще чем-то биться. Плюс надо разогреваться и надо закрываться. Поэтому сейчас так. Ты ему сказал сопли закатай? Да все уже! Давай! Давай. Давай! Давай, еще три! Еще, один, один. еще два, давай! Давай! Давай, еще один! Давай! Давай, давай, давай! Давай, давай! давай, давай, давай. давай, давай, давай. А, давай, давай. Все похлопают, все хлопают, все хлопают. Молодец, молодец. молодец. Что делаешь? Домой собираешься. Домой собираешься? Я тоже. Погнали? Погнали. Ладно, ребятки, всем Ребята, пока. Давай. Отличное Ладно. видео было. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои вопросы и приходите в нескучный часа. у нас тут весело, видите сколько народ. Ну, да. круто, круто, все, погнали. Просто... Распрямляется. Просто ну, прижми, старайся как бы прижать их к себе в плечах, вот к телу. И туда. Будет легче. Распрямляй, распрямляй, распрямляй. Ты сразу изначально встань. Не, можешь... не дотягивай, а изначально встань. На носочки встань и руки встань. Я... И ноги поджимай. Колян, ты тренер? Я просто не верю, что человек хотя бы один раз встать не может. Я не верю в это. Смотри. Просто стань руку сразу. Как много руку, открытий прекрасных, руку. коляна ждут тренировки. Просто просто. Начнем есть по городам, но значит, что люди отжимаются, не отжимаются прикольно, не умеют подтягиваться. Ну вот так вот руку, потому что тебе тяжело стоять, ты срываешься вниз. Для меня это удивительно. Удивительно, Коль. Не, Колян, я с тобой полностью согласен, что я тоже удивляюсь но иногда. Блядь, один раз можно встать. Но... это удивительно, но но колян, это но... физика просто, понимаешь? Ты просто неправильно